Николай Некрасов. Поражена потери невозвратной. Поражена потери невозвратной, Душа моя уныла и слаба. Ни гордости, ни веры благодатной, Постыдное бессилие раба. Ей все равно. Холодный сумрак гроба, позор ли слава, Ненависть, любовь. Погасла и спасительная злоба, Что долго так разогревала кровь. Я жду. Но ночь не близится к рассвету, и мертвый мрак кругом, и та, которая звать могла бы к свету, как будто смерть сковала ей уста. Лицо без мысли, полное смятение, сухие напряженные глаза, и, кажется, зарею обновления в них никогда не завлестит слеза.